раскоренных, и они семь раз, вы это уже понимаете, соотносятся с семью чакрами нашего планетного логоса. В свою очередь они соотносятся с семью потоками космическими от того великого Творца, которым ничего не может быть сказано. И они все эти семь раз тоже соотносятся с семью строителями, космическими строителями, энергетическими. И мы их называем по-русски «лучи» с большой буквы. В других культурах их называют космические потоки, но как-то вот сейчас прижилось слово «семь лучей. Итак, сейчас мы с вами проведем глубинную медитацию на встречу со своей душой, со своим солнечным ангелом. Это чрезвычайно. Важное, важный момент, он считается самым главным в большом цикле жизни каждого из нас. Если мы будем рассматривать свою жизнь как с момента вообще, когда искра божественная пришла на Землю, и вот она много-много воплощений приходит, и когда-нибудь солнечный ангел нас вытащит обратно к Богу, на грудь его, в сердце его, если мы рассматриваем так наш цикл, то в этом огромном-огромном цикле, в котором миллионы-миллионы-миллионы лет, самая главная точка на сегодняшний день — это точка индивидуализации или входа солнечного ангела в человека, или души. Я в этом курсе все таки буду называть в этом курсе я буду называть ее, его «Солнечный ангел», чтобы просто у вас в голове не было сбоя относительно того, что, что такое душа. Мы можем говорить, что «Солнечный ангел» — это высшая душа, а животная душа, которая в сердце у человека, что она низшая душа. Но мы все таки будем говорить про момент индивидуализации. Про самый-самый главный момент, когда солнышко наше подарило нам, подарило нам вот эту свою искру или искру сознания, знания. Итак, готовимся.